Ведущий производитель классической мебели для ванных комнат компания Ападирис на базе своего дистрибьютора в Махачкале Центра торговли Айвазов проводит беспрецедентную акцию. С 1 по 31 августа каждому покупателю скидка на весь модельный ряд 20%. Спешите! Количество товара ограничено. Центр торговли Айвазов. Нагамидова 2.